Алмаз корпорации. Я расскажу быстро. Я в этой корпорации уже более 7 лет. Причем я пришла, 98% людей приходят за здоровье. В 2011 году родилась, родились двояшки, была кинсирована в, в Первого ребенка быстро наносали, второго ребенка долго не могли вытащить. потому что он лежал поперек, чтобы не задохнулся, взяли, потянули за шею. Второго ребенка на второй день была правая сторона опущена, но ужасную новость мы услышали в следующий день, это была большая гематома была в головном мозге. Два с половиной месяца мы лечились у врачей, результат ноль. Каждый ребенок родился 3 килограмм 200 грамм, через два с половиной месяца у меня малышенький стал килограмм 800 грамм. Ну, я тогда уже начала пить тревоги, как говорят в результате, в этой жизни ничего не бывает, что я встречалась все во время беременности, я уже с Благодаря нашей продукции, конечно, в первую очередь, это всевышний, который встретила на моем пути такого человека, который вот дала мне информацию. И вот, э как вы сегодня услышали, Эликсер Феникс и Элин сотворили свое чудо. Мы пробили по системе всю продукцию, э ровно семь с половиной месяцев гематома полностью рассосалась. В 2018 году у нас появился биодеревый массажер на рынке, это вообще уникальная вещь. Uh, у меня прошло в Францизии грыжа, потому что два раза я бы дураком делали, mm -hmm. на кост делали, вы это понимаете, да, это uh, дает о себе знать. 36 сеансов. Потянулась манта, встала на место, правая почка нормализовалась, 12 кг веса ушло, что самое классное, сейчас мне вообще не беспокоит и протрузия, не грыжа. Очень хороший результат у старшего брата, это кокс отрост, это интрибция костей, не мог стоять долго, не мог лежать долго, пропили продукцию, сделали акцент на чистку кишечника. в течение 6-7 месяцев полностью восстановился организм, сейчас нужно в него разучивать ребенка. У мамы давление было большое, все время мы каждый раз положились кардиологически. Очень хорошо прям помогла наш, наша продукция. Основного с первой всю продукцию по системе, потом чай и косин. Сейчас вот уже больше шести больше лет она никак у нас не пьет. Но с вот у меня мальчик, день лет. У него был диагноз э, хрустальные кости, вы, наверное, знаете. Даже ноги часто ломаются, и одна нога была короче, э, другой на 10 сантиметров. Потому что м, во время, после операции, э, нога, мышцы пошли, э, не росли как надо. Пошло оно туда вверх, понимаете. И мы, когда делали массаж, э, через э, 12 сеансов, через 7 сеансов уже была разница 5 сантиметров. Через 12 сеансов уже была разница не 10 сантиметров, а уже 7 сантиметров. Сейчас э, приобрела мама для себя, для ребенка, она сама делает, когда помассажет. Вот такие вот удивительные классные результаты, так что я добавим.